Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Всем привет! И сегодня видеоролик будет у нас, кто бы думал, про Мошкина. Как они закрыли на своей платформе возможность как-то вообще обращивать криптовалюту призм. Я, в принципе, про Мошкина забыл, потому что, ну нельзя про всех людей про всех мошенников в интернете вот постоянно вещать которые э, были связаны с криптовалютой призм которые были в моем поле зрения а тех еще коварные планы как-то можно было разбирать и какую-то свою оценку давать а, но потом как мошкин стал заниматься своими другими делами но чисто не хватало времени а вообще на ну, вот это вот все чтобы в его белье копаться но сегодня до меня дошла такая информация тут я не знаю тут и немного с перебором и что-то вообще не здравое в его в его мыслях есть давайте сначала посмотрим вот это вот сообщение любовь моя это мошкин пишет своей жене которая у него подписана любовь моя я до последнего верил, что ты сдержишь наши договоренности про Новый год. Приедешь с детьми, попадешь в мое изобильное поле. Блять, Мошкин, это как что-то мне напоминает, когда смотришь видеоролики о, о секте Богу Кузи, еще чему-то. Изобильное поле. Ишь ты, блять, какой мачо. Поле у него изобильное. Наполнишься энергией. Ой, энергии, выровняешься. Ну, вот эта вот сектантская фигня. Теперь понятно, почему она не приезжает, потому что думает, да ну нахрен, какой-то энергией меня наполнять будет. Может, еще зарядку в меня вставит. «А ты опять не сдержишь свое обещание и не приедешь с детьми, если я уже не могу верить единственному и любимому человеку тебе, если он меня даже обманывает» то нет мне больше смысла жить, но это, <смех> это стандартная история у таких оленей, как Мошкин. Во-первых, со мной связывалась жена Мошкина, я не могу утверждать, она это была на 100%, не она, переписки я показывать не буду, но она скидывала фотки, где они с Мошкиным, с детьми стоят, там на огороде каком-то еще где-то в такой домашней одежде И это было летом наверное этого года она хотела чтобы я записал а, какой-то видеоролик или что-то чтоб а, не рассекретить даже мошкина а в чем-то его уличить но там тоже барышня такая не совсем понятная. я говорю а что конкретно вы хотите она говорит он наркотики принимает, еще что-то, но меня как бы это тоже особо не интересует, что он там принимает, и она мне поведала историю, что Мошкин пригла пригласил их, насколько я помню, насколько мне не изменяет память, в Сочи, а, пригласил в гостиницу, они пришли в номер, не помню, состыковались они в этом номере или нет, вроде да. Потом он вышел, сказал, что ему нужно уходить и прислал смс-ку, чтобы они с детьми уезжали. Вот такой поступок совершил Мошкин, и она мне скидывала фотки его новой барышни, новой барышни Мошкина, который взял себе РСП, да, как в некоторых кругах говорят, разведенку с прицепом, не знаю, разведенка она была или нет, но вот он начал жить с девушкой, у которой уже был ребенок. есть ребёнок. И я какой любви тут Мошкин говорит? Если он, если это все правда, да, и мне писала действительно его бывшая жена, то он от нее ушел какой-то другой бабе, оставил своих детей. Потом пригласил в этот номер отеля. Потом сказал, уходите отсюда, еще там что-то. Ну, а как о чем ты говоришь, Мошкин? Только моя смерть может убедить себя, что я единственную люблю. Нет, Мошкин, твоя смерть сможет убедить всех, что ты долбоеб». Который с собой совладать не может. Какое у тебя поле изобилия? Суицидная энергия? Суицидника у тебя? Выровняешься? Да ты б сам ровным стал для начала. Выравниватель хренов. Великий уравнитель, да? Или какой там фильм есть. Ах, тобой живу, раз нет тебя, у меня, значит, нет смысла жить. 31 декабря все закончится. Весь этот происходящий ад, муки и страдания мои закончится. Как-то вот до этого Мошкин ел, жил спокойно, да, тайгу свою попивал, а тут под новый год все, депресняк елбнул и какие-то суицидальные мысли у него повеяли. Завтра я запишу предсмертное видео, записку, в которой расскажу обо всех моих себе искренних чувствах. Выгружу в YouTube и 31 декабря видео премьера станет доступна. Все будут слушать и рыдать. Видя то, что моя любовь к тебе была чистой, светлой, искренней, и как она была безответна. Ну, Мошкин, это все равно вот э, нездоровая херня, когда ты говоришь, я люблю человека, а он меня не любит, а он, блядь, от меня ноги вытирает и считает, что я говно. Так у тебя уважение к себе есть, как ты можешь любить человека, который тебя считает принимает за говно и вот это вот загружу 31 декабря видео выложу ну и богу как школьник манипуляции какие-то пугать своей смертью да так поступают нездоровые люди и может на тебе уже сколько лет ладно если бы я так делал да но совсем другое ты ты же у нас выравнитель в поле изобилия находящийся. А тут на понт берешь человека которого любишь Хорошо не хоронить меня, а кремировать, и прах мой передать маме, чтобы она посмотрела в твои глаза. Ой, блять, опять начинается. Если и похуй на тебя, как ты пишешь, хотя я так не считаю, я считаю, что тебе похуй на свою семью, то и на маму твою тоже, может быть, пофиг, да? Не будем уже маму тут приписывать. Не хоронить, а кремировать. Я бы вообще сколько Мошкин зла на этой земле сделал, вот есть шанс что его нужно отдать собакам, чтобы хоть тех накормить, чтобы какую-то пользу Мошкин принес в этот мир, а не только опустошал кошельки людей, которые за ним шли, которые ему верили. Видите, вот за кем вы шли, за каким вы лидером шли. Теперь напоследок я оставил самое вкусненькое, это голосовое Мошкина, где он признается то, что собирается преступление совершить, Доброго здравия всем. Мошкин, тебе особенно доброго здравия, потому что в тебе здравия вообще ноль. Хоть ты каждый раз а, начинаешь свою речь вот с вот этой фразы. В тебе нет этого здравия. Чему ты? Кто за тобой шел? Чему ты научил этих людей? Они такие же? Говорит на связи. Говорит Москва. Владимир Геннадьевич Мошкин. Геннадьевич. Сообщаю всем следующее свое решение. Моя гражданская жена Зинаида Андреевна Ларионова Бывшая жена? Отказывается давать возможности мне общаться, созваниваться, переписываться, встречаться с моими детьми, с нашими общими детьми. Постоянно кормит меня завтраками, о том, что завтра мы увидимся, послезавтра мы увидимся, на такой праздник увидимся, на такой праздник увидимся и так далее. Ну, во-первых, это все можно решить через суд, да, просто Мошкин боится, что его сразу арестуют, наверное, но кто ж тебе виноват, если ты преступник, то уж будь добр, ты людям говна столько наделал, что вот это, что тебе не дают общаться, это, во-первых, детей сбережет, мы увидели вот с этого сообщения, что вряд ли детям нужен такой отец, вряд ли из них что-то достойное вырастет, если их будет воспитывать такой человек. А во-вторых, случай в Сочи, который мне Зинаида рассказывала, да это ты к ним так наплевательски относишься. Ты их в Сочи это пригласил в номер этот, а потом кинул. Ушел, сбежал, как девка последняя, как тряпка. И написал смс Уезжайте отсюда, я не хочу вас видеть. А теперь все перекручиваешь в свою сторону. Ну, Мошкин точно на, на наркоте какой-то сидит? Как бы сказал Бастрыкин, по сути Мошкин сидит на наркоте. Ставлю вас всех в известность. То, что Зинаиду Андреевну Ларионову... Мошкин, вообще, если честно, я думаю, что всем плевать на тебя, на твою личную жизнь и на то, что у тебя там происходит. Людям, которые за тобой следят, нужны их бабки, которые они тебе отдали. А ты их скоммунизил. Я искренне люблю с первого взгляда уже больше десяти лет. Угу. Что такое любовь, Мошкин? Это когда ты кидаешь людей, которых любишь, а потом уходишь к другим людям, да, развлекаешься с ними. Что такое для тебя любовь? Сначала расскажи нам. Может, это пиздить свою жену, там, матюгать на нее и спать со всеми, кроме нее. Ну, так зачем ты порочишь такое прекрасное слово? У нас... В любви родившиеся дети, но так выходит плохо, что не в здравом уме входит в жизни, когда материальные блага, свалившиеся через меня на плечи этого человека, затмевают сознание, и человек начинает себя вести неадекватно. Кстати, я уточнил вопрос у нее по элементам. Она говорила, что вначале как-то не платил. Был период, летом мы общались этого года. Но потом, все, по алиментам она сказала, что у нее вопрос отпал. Мошкин в этом плане содержит своих детей. Ну, конечно, содержит. Сколько у него там сотни тысяч пользователей, которые вкладывались в Рой-клуб? Начинает шантажировать меня детьми, начинает сворачивать мне кровь через эту историю. Мошкин, Может она рептилоид? У нее какие зрачки? Не вертикальные? Поэтому я ставлю всех в известность о том, что если до 31 декабря этого года гражданка Зинаида Андреевна Ларионова не доставит мне возможность встретить и увидеть своих детей. Ну, ты же говоришь, ты гражданин, она гражданка. У вас гражданский брак. Гражданский брак это если вы в ЗАГСе расписались. Ну, ты как гражданин имеешь право, наверное, если тебе не лишили родительских прав, встречаться с своими детьми. Если ты признаешься, что ты гражданин, то обращайся в гражданский суд. Епта Мошкин. Я покончу жизнь. Следующим образом. Прям ничего еще распишет сейчас нам все в деталях, что он будет делать. Я наброшусь с травматическим пистолетом и с ножом на сотрудников полиции и буду их шинковать. В ответ на это они... Ой, с травматическим пистолетом и с ножом. Вот у меня там лежит травматический пистолет... Ну, он с виду, если бы я был ментом, и на меня его наставили, но ну, я бы сразу на поражение стрелял. Зачем тебе нож, мошкин? Тебя сразу завалят. Шинковать ты будешь. Тут надо выбрать одно из двух. Или ты в ближнем бою участвуешь, и нож только берешь. Или только с травматом, потому что что-то одно тебе потом не пригодится. Это не как это правильно сказать это никакие не обучения это я просто пытаюсь логичную картину построить он говорит что он нападет на мента будет убивать его или нескольких в ответ на это они его застрелят то есть мошкин нападет на какого-то человека и лишит его жизни возможно я конечно же знаю что в правоохранительных органах в наших странах очень много пидорасов, всяких козлов, но, если честно, среди них встречаются и хорошие люди. И в Беларуси в 2020 году мы в этом убедились. Мы убедились в том, что не все менты сучились, что не все менты готовы служить этим режимом, и они запросто могут посылать все это к чертям, чтобы остаться честным с собой. В России пока что не было таких ситуаций что те кто в органах остались все там плохие да поэтому чисто теоретически мошкин может напасть на какого-нибудь дядю степу из советских книжек который действительно служат для народа который помогает людям и честен сам собой то есть ни в чем не повинного человека мошкин ради своей манипуляции ради своей больной головы может завалить, а возможно, и ни одного. А если не завалит, и человек его убьет, то на человека ляжет груз, что он кого-то убил. Они же не профессиональные убийцы, да, все полицейские. Они органы правоохранителей хря... порядка, как их там правильно называют, они смотрят за тем, чтобы порядок вообще в стране, в городе был. А тут такой Вася выбегает и начинает творить дичь ну ладно, давайте дослушаем меня застрелят в этом деянии все грехи и вину прошу приписать зинаиде андреевне Ларионовой, mm -hmm. которая просто довела меня до этого состояния смотрите мошкин тут не знаю на что намекает есть такая статья, да вот, до самоубийства, что-то такое. Во-первых, во-первых, что тут очень интересно. Он сейчас хочет подставить любимого человека. Вот такая у Мошкина любовь, что он сам хочет сдохнуть, как девка, уйти из жизни, потому что с какой-то проблемой в жизни справиться не может. Хотя мне кажется, это просто какая-то манипуляция, ничего Мошкин делать не будет. Но даже если допустим, что он это действительно будет делать, то он как тряпка, не справившись с ситуацией. Хочет а, вот так вот просто для себя решить проблему, чтобы не переживать, не страдать, потому что для него это ад на земле, да? А свою любимую, как он говорит, он хочет подвести под статью, чтобы она гнила в тюряге. А детей, наверное, чтобы забрали в рудо-в детдом. Вот такая, видимо, у Мошкина любовь. Вот такой он прекрасный человек. Перекинуть всю вину на любимую, сам в этом вообще никак не участвовать. И на детей похуй, что с ними там вообще будет. И смотрите, это сообщение уже прослушало 12,5 тысяч человек. И у меня тут вопросики. Вот сидит у нас Хованский, да, не самый удачный блогер с моральной точки зрения, не самый прекрасный человек, вообще не прекрасный, но сидит по надуманному делу, да, я не отрицаю тех фактов того, что он совершил, спел ту песню, за которую он сидит. А, но ну все, кто в теме, они знают, что притянуто за уши это все. И человеку, по сути, испортили жизнь вот просто так, ни за что. Потому что, ну, надо было кому-нибудь жизнь испортить. Тут же у нас есть чудо, которое перекидало кучу народа, которое не дает жизни жизни сотни людям, я уверен в этом, а возможно даже и тысячи. Который терроризирует свою бывшую семью. Потому что я уверен, что дети, вот когда они подрастут, они еще не совсем большие, когда увидят это и услышат, ну я бы с своим отцом, наверное, не общался. Вряд ли Мошкин уже изменится, да? у него уже голова седая, куда ему меняться. Терроризирует всех людей. Так еще и признается в том, что хочет убить... Мента какого-то. Возможно, даже ни одного. И обвинить в этом какую-то гражданку. Ребята, а где вообще люди, которые с ним рядом находятся? Они, может, понимают, что они участвуют в спектакле? Где вообще, вот, я, как не гражданин России, кто-то знает, где Мошкин находится? В Краснодаре, еще где-то. Почему вот это вот еще не скинуто Бастрыкину какому-нибудь? Не написано заявление в милицию. Что, вот вы готовы просто так дать Мошкину совершить этот террористический акт? Но ну, это террорист настоящий. Он ставит какие-то условия кому-то, если они не будут выполнены, он будет убивать ментов. Почему на вот это вот все, все закрывают глаза? Почему какой-то Хованский за песню, которую он 10 лет назад пел, признал свою вину ошибки, уже тысячу раз извинялся на камеру и уже полгода отсидел, ему дадут срок, скорее всего, там сколько-то лет. А вот это чудо кидает, обманывает людей, крадет миллионы у них. Рассказывает всем, что он будет резать ментов и гуляет по свободе. А еще раз подумайте, за кем вы все это время шли, и кто ваш лидер? А возможно, кто-то за ним и сейчас идет. И посмотрите внимательно на приближенных к нему людей. Потому что, скорее всего, они такие же чмошники. И Мошкина, повторяю, если уж такое произойдет, то предлагаю провести референдум, или как это называется, и скормить его собакам. чтобы он расписку написал, чтобы как-то вот что я отдаю свое тело или науке, или бездомным животным, чтобы хоть как-нибудь нему в этой жизни не говно сделать, а полезную вещь. Ладно, насчет собак я пошутил. Но он же там, кстати, не пьет, не курит, вот в медуниверситет какой-нибудь мог свои кишки завещать, хоть что-то действительно хорошее сделал. А насчет собак, мне кажется, это под статью какую-нибудь будет попадать. Поэтому все сказанное мной про съедение э, с собаками трупа Мошкина, что его туда надо отдать. Это у меня юмор такой белорусский, знаете ли. Только мне, наверное, нравится. Ну все, друзья, на этом все. Вот такие вот сообщения на данный момент. Кстати, Печенкин, там, бывший адепт, Мошкин, Рой Клуба, уже думает, что Мошкин это все делает ради того, чтобы а, типа исчезнуть, да, с новыми документами появиться, предлагает ему сделать пластическую операцию, стереть отпечатки пальцев и переделать почерк, поменять, да? Мне кажется, никто заморачиваться не будет. Менять лицо, еще там что-то. Это все сказки. Мошкин просто слабый по духу человек. Это он нам только что доказал, и все вот эти его сказки, что он сильным, вот поле изобилия наполнится энергией, выровнится, это все речь юродивого, он сам то, о чем говорит, он как обычный инфо -цыган. он рассказывает про то, чего у него нету, я надеюсь, это многим откроет глаза, кто слепо верил Мошкину, потому что по-другому это никак назвать нельзя. Пишите вы в комментариях, что думаете по этому поводу, может вы как-то ближе знакомы с этой ситуацией, особенно если вы до сих пор состоите в рой-клубе, находитесь в их чатах, посмотрим, что у вас там происходит.